Часто люди спрашивают каких-то советов, каких-то рекомендаций. И обычно данные советы выглядят не более, чем обратиться к психологу. Мне совершенно не важно, к какому психологу человек ходит, он всегда найдет своего психолога. Но... Люди почему-то думают, что можно какой-то фразой, каким-то разговором на ходу решить проблемы. К сожалению, нет. И если вам кажется, эта проблема маленькой, то решите ее самостоятельно. Если эта проблема большая, то было бы совершенно нечестно и несерьезно решать ее таким образом. Есть одно прекрасное правило проблему решают до тех пор, пока не решается проблема. И когда говоришь, что источник проблемы в самом человеке, что человек больше знает об этой проблеме, часто слышу ответ: да это понятно. Если это понятно, то, наверное, этому источнику и решать, стоит что-то делать или нет. Мне рассказали вчера очень интересный и показательный пример. Одна девушка ходила к пяти разным психологам для того, чтобы справиться с той проблемой, которая у нее была. Она пошла к одному психологу, и проблема не решилась. Да, они хорошо поработали, что-то они сделали с психологом, но она чувствует, что та проблема, с которой она обращалась, она не решается. Она обратилась к следующему психологу, история повторилась, тоже что-то сделали. То есть постепенно, маленькими шагами, в том темпе, который был нужен именно этой девушке, она решала эту проблему до тех пор, пока она не решила. Ей для этого потребовалось пять психологов. И учитывая, что каждый психолог это... Неодноразовая встреча, возможно, это серия встреч, возможно, это даже годы. Человек решал эту проблему до тех пор, пока она не решила эту проблему. И вот это как раз-таки самая нормальная работа с собой. А, именно с собой, потому что а, для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы улучшить свою жизнь, прежде всего, Стоит познакомиться с самим собой, познакомиться, какой ты хороший, что хорошего ты можешь сделать и привнести. Очень часто основная масса людей как раз-таки думает полностью наоборот. Такой огромный маятник, хороший-плохой, то я хуже всех, то я лучше всех. Это одно и то же, когда человек не знает своих хороших черт, он всегда вот в этом огромном маятнике. То я лучше всех, остальные хуже, то я хуже всех, то есть я тоже какой-то плохой. И в итоге человек очень многие вещи не делает так, как стоит сделать. То он не может этого сделать, потому что плохой, то он не может этого сделать, потому что он недостоин этого и так далее. Поэтому, если у вас есть какие-то затруднения, и вот давайте поясним по поводу какие-то затруднения. Очень многие вещи решаются в кабинете у психолога. И когда начинаешь говорить с людьми, понимаешь, что нужен людям психолог. Мои дети часто приходят ко мне и говорят, ты знаешь, у меня есть друг или подруга, я знаю, что ты им нужен. На что я всегда говорю, я нужна только тогда, когда человек ко мне обратился. Хочешь, скажи этому человеку, что я есть, и пускай приходит ко мне в кабинет. Как правило, никто не приходит. Но такие фразы, о, наконец мой знакомый решился обратиться к психологу, я дал твой телефон, или я дала твой телефон. Очень многие люди даже не звонят, даже не приходят. Часто то же самое касается и агентства. Людям, может быть, нравится иметь свою проблему И сейчас внимание тех, кто дает подобного рода советы Или очень рьяно настаивает на том, чтобы его родственники, знакомые посетили психологов Не обижайтесь на своих родных, близких и друзей Основная масса их любит говорить о той проблеме, которая у них есть Но никак не решать на вопрос «У меня есть знакомый психолог, я тебе помогу даже лучше, чем ты думал. Обратись к ней». Человек отвечает «О, я еще не так отчаялся на самом деле». Так что кто-то хочет иметь проблему, кто-то хочет решать проблему. И Проблема может быть самая простейшая, что-то мне скучно, что-то мне с утра вставать не хочется, что-то ничего не радует, что-то жизнь как-то идет не так, как мне бы хотелось, что-то профессия не устраивает, что-то я не знаю, какие планы на будущее и так далее и тому подобное. В семье что-то скандалов много. Это все решается у психолога, а не сменой партнера, не разговорами с партнером, уговариванием его больше не скандалить, выяснение отношений, почему-то у нас считается скандалом. Совершенно нет. Когда вы выясняете отношения, попробуйте послушать другого человека. Ну, конечно, я же его слушаю и так далее. Все эти моменты, они решаются в кабинете у психолога. И еще один момент, который, возможно, поможет. А, недавно а, женщина а, развелась, на что я ей сказала, ведь можно же было все спасти, почему вы раньше не пришли, хотя бы на полгода, несколько месяцев, а я не знала, что можно прийти одной. Я звала мужа, а он не пришел. И в итоге не пришел никто, и семья распалась. Можно работать с одним человеком из пары, потому что семья – это система. Так что, конечно, можно и жить с проблемой. Наверное, маленькие сапоги уже привыкли, что они жмут и так далее. А можно жить счастливой жизнью. Понятно, что когда человек привык к плохому, он думает, что лучше уже не будет. Но можно попробовать и можно что-то сделать. Говорят, психолог дорого. Да, конечно, дорого. Разводы, смерти, прожитая в пустую жизнь, это, конечно, дешевле, однозначно. Поэтому, если для кого-то его жизнь стоит дешево, то, конечно, психолог дорого. А часто это всего-навсего поход в кино или поход в кафе. Это консультация психолога. Я не думаю, что это какие-то огромные баснословные деньги. Тем более э, к психологу вы не ходите так уж часто, чтобы не мочь себе это позволить. Э, используйте психологов по назначению, а не пытайтесь с ними поговорить как с психологом, укорить его «ты ж психолог», и э, побыть самим психологом, потому что я много прочитал на эту тему. Вот здесь вообще аккуратно, когда у вас есть друзья-психологи, Потому что эти психологи, люди, которые посетили тренинги, поняли эти тренинги как хотели и совершенно никак не поняли подоплёку и цели этого тренинга поаккуратней, Потому что у людей нет должного образования, но зато есть огромное желание поговорить, огромное желание рассказать прочитанное, огромное желание поумничать. Буквально недавняя история, когда женщина работающая посудомойкой, почитала тоненькую книжечку под названием «Популярная психология» и решила научить психологии своего босса. Не старайтесь слушать таких людей и не быть в роли таких людей. Добивайтесь в своей жизни то, чего вы хотите. Это можно сделать в кабинете психолога.